Всем привет! Это видео о новом голосовом ассистенте от Яндекс Алиса. Яндекс представил свой новый сервис, который аналогичен и даже в чем-то является конкурентом для Google Assistant, Картана или Siri. Виртуальные голосовые помощники призваны упростить наше взаимодействие с устройствами и сервисами. Вместо того, чтобы блуждать по графическому интерфейсу в поисках нужного пункта меню, вы можете просто скомандовать «Включи музыку» или «Подскажи прогноз погоды».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 На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Алиса доступна в версиях как для компьютера, так и для Android и iOS. Скачать и установить приложение можно перейдя на страницу ассистента по ссылке, которую я оставлю в описании. На основной странице есть ссылки только в Google Play и App Store. Чтобы скачать версию для ПК, перейдите в меню управления компьютером и нажмите ⁇ Установить ⁇ Процесс установки абсолютно стандартный. Если говорить о версии для ПК, то после завершения установки в панели задач Windows появится поиск в Яндексе и на компьютере, интерфейс которого очень похож на Картану. Кликните на нем и запустите голосовой ассистент, сказал ⁇ Привет, Алиса ⁇ или нажав кнопку с микрофоном. Привет, Алиса. Как дела? Теперь, когда мы снова разговариваем, намного, намного лучше. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Что ты умеешь? Вот что я могу. Кто ты? У девочки нет имени. Шутка. Меня зовут Алиса. Ты человек? Я так не думаю. Какая завтра в Токио погода? Завтра в Токио от плюс 15 до плюс 19. Облачно. Цена билета на самолет Мурманск-Магадан. Найдется все. Аналогичным образом, ассистент работает и на Android или iOS устройствах. Обратите внимание, что Алиса встроена в приложение Яндекс. Установите его, чтобы иметь возможность пользоваться ассистентом. Также из приложения можно открыть последние открытые папки, программы и закладки Яндекс браузера. Настройки ассистента минимальны, но они также есть. Возможности Алисы можно перечислять бесконечно долго, но с основными пользователь может ознакомиться или даже опробовать, кликнув по кнопке со знаком вопроса в версии для ПК. Или перейдя в меню, пункт, что умеет Алиса в мобильной версии приложения. Это получить быстрый ответ на какой-то вопрос, найти нужное место рядом, узнать погоду, проложить маршрут, определить свое местоположение, узнать точное время или дату. Найти что-то в поиске Яндекса или перейти на желаемый сайт. Запустить какое-то приложение. Узнать новости и курсы валют. Узнать о пробках на дорогах. Или просто поговорить. Давайте протестируем. Какое сегодня число? Сегодня в Киеве 23 октября. Запусти опера. Выполняй. Новости. Рассказывает мой коллега из Яндекс Новостей. Скончался бывший участник АЦ, Ди Джордж Янг. Австралийский рок-музыкант Джордж Янг, игравший в группах АЦ, Ди и Си скончался в возрасте 70 лет, сообщила АЦ, Ди в Минтруде опровергли планы по повышению минимального трудового стажа. Расскажи анекдот. Робот заходит в бар и заказывает мартини. Бармен берет у робота тысячную бумажку, приносит с 100 рублей и ждет, когда робот возмутится. Робот молчит. Наконец бармен не выдерживает и говорит. К нам не часто заходят роботы, а робот ему. С такими ценами, ничего удивительного. Конец анекдота. Открой Яндекс. Открываю. Кто я? Вы мой любимый пользователь. Сколько тебе лет? Мой возраст не дом и не улица. Кажется, я перепутала песню. Простите. Где я? По моим данным, вы находитесь по адресу Киев. Какой у тебя IQ? Никогда не задумывалась об этом. Тупая. Обидеть бота может каждый. Так как Алиса это еще свежее приложение, то у пользователей возможны проблемы с ее настройкой или использованием. Чтобы не вдаваться в подробности, я в описании оставлю ссылку на официальную страницу Яндекса с вариантами решения возможных проблем. От себя также хочу добавить, что если у вас провайдером заблокирован доступ к сервисам Яндекс, то и Алиса, естественно, работать не будет. В таком случае, чтобы разблокировать ее работу, можно использовать одно из многих VPN приложений. О том, как работают, где скачать и установить vpn приложение на Android и iOS, на нашем канале уже есть ролик. Ссылка на него будет в описании. Приложение с аналогичным функционалом также есть и для ПК. Ссылку на ТОП-10 я оставлю в описании. Лично мне понравился HideGuard VPN, он простой и бесплатный. Ссылку на страницу разработчика оставлю в описании к видео. На этом все. Если данное видео было интересным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.